Скорее, я тебе этого не дарил. день когда мы познакомились как зовут мою маму Катя может быть ты уже отпишешься от своих шлюх Карина только на тебя подписан ты хочешь повыяснять отношения это же по тебе надо вораться со мной Олечка давай сфоткаемся нет ну давай на память Карина давай не здесь а ну понятно звездилась. Карина мы на поминках веди себя прилично улыбайся Блин. Маша это кто Это, походу, не филозепам был. Вообще ни разу не филозепам Настя на день рождения позвала. О, меня тоже позвала. Так это подарок надо купить. Ага. Ну что, на сколько тебе, Настюха близкая подруга-то? Ну, тысяч на пять. А, не, мне где-то на три. Ну, четыре. А, давай сложимся. Давай сложимся. Марну, не смотри ты на него. Марну, не смотри ты на него. Ну что ты на него смотришь? Сейчас он вот подойдет, будет и тупые вопросы задавать. На это надо? Привет. Ты игралась, Карина, это твой муж. И ч блять? Карина, ты меня изменила, я к тебе ухожу. Правильно, мне мама говорила, а я ее не слушала, что ты вот такой. Ты что дура что ли, ты? говорят одно и то же а за мужество за мужество умрешь в одиночестве вот калина замуж не вышла и нормально себя чувствует вот птички нету птичек вот птички нету птичек нету птичек вот птички нету птичек это же вы городская фея да я городская фея можете найти идеального мужчину я нахожу мужчину для всех женщин на свете для тебя не-не-не тоже... для подруги маш давай здрасте я умоляюсь в смысле я же заплатила! Я купила шпиц. Карин, тебя наебали, это не шпиц! Как не шпиц? В паспорте написано, что шпиц! У меня в паспорте тоже написано, что я русский! А ты русский? Ну да, но это не шпиц! Он не хотел тебя обидеть, ты мой маленький шпицик! Ты будешь юзенька? Пошел вон, это шпиц! Представляешь, он мне не перезвонил! Вообще-то, Карин, я перезвонил! И счет не оплатил. Я счет оплатил. И не вернулся. Я вернулся вообще-то. Через пять минут я отпускаю поводок. Чтобы мне сбежать. Чтобы тебе молиться. Айда. Девочки, смотрите, городская сумасшедшая. А почему она сумасшедшая? Женщина должна готовить, убирать, стирать. Женщина рождена для того, чтобы служить мужчине. Мужчина должен быть единственным для нее. Она ничто. Не Реально Дура крашеная! Чего? Это вообще-то мой натуральный цвет! Блин, Карин, это не тебе. Пошли, пойдем, пожалуйста. Так, сегодня мы хорошо с тобой потренируемся. И первое упражнение у нас с тобой отжать гриф. Отжать гриф. Поняла. Карин, ты что делаешь? Я гриф отжала. Бежим. Молодцы, да. Ну откуда я знала, что эти гребаные огурцы просроченные были? Но ну, я-то съел все нормально. Но ну, желудок у тебя слабый. я откуда об этом знала вообще? Давай, иди уже отсюда, не беси меня ты вам куда надо попал, давай парень, секса хочешь? дорого? дорого, но зато эксклюзивчик Ребята, ты охуела. Женя, либо ты идешь работать вот этим оператором в МТС либо сам разбираешься свои этой ипотекой, понял? у меня только тысяча. иди сюда я твой ангел-хранитель круто, ты теперь всегда будешь меня защищать? всегда эй, ты крашеный, сюда иди что сказал? сейчас, секунду ангел Ангел! Просто каждое утро я начинаю с терапии. Потому что забыть уёбка легко, можно найти себе другого уёбка, и тогда первый уёбок исчезнет из вашей головы. Уебок, он уебок, понимаете, он застревает вот как гнида в жопе навсегда. Карин, я сейчас буду делать тяжелый вес. Можешь меня поддержать? Без проблем! Ты найдешь хорошую работу! У тебя будет много денег и красавица жена! Карина, руками! Сейчас! Э, Ух! Давай! Давай! Больная! Дорога длинная, останавливаться не буду. В туалет не хочешь ходить? Не, я не хочу в туалет, поехали. Я хочу в туалет. Ты меня не слышишь? Я хочу в туалет. Я хочу в туалет! Туалет! Я... Давай Я хочу в туалет! Ты все больной! Я тоже пить хочу! Интересно, а она себе ничего не закажет? Он что, думает, я сама должна себе купить? Она что думает, я за нее платить буду? А если он мне ничего не купит, я ему не дам. Такая странненькая, жалкая. Даже секса не хочется. Может, угостить ее чем-нибудь? Попить, покушать будешь еще. Макс, я так устала. Я больше не могу. Карин, мы даже еще тренировку не начали. Какая ты зануда, а? Все, я точно с ним расстаюсь. Давай подумаем. Может быть, он романтичный. Нет, нифига, ничего не дарит. Может быть, он обходительный. Да нет, орет на меня постоянно. Ну, может, он все... Нет, раз месяц, это же голова не болит! Ты посмотрите на нее! а? Пол страны так живет! А? Посмотри! Посотри на нее! Посмотри! У кого-то вообще мужика нету! Карина, почему ты меня унижаешь постоянно при своих подругах? Да когда это вообще такое было? Ой, а чего это вы так быстро? А у Баргаева все быстро! Карина! Кто тебе вообще сказал, что это мои подруги? А моя мне каждый вечер делает что? Массаж А моя мне каждый вечер делает что? Ужин А моя мне каждый вечер делает что? Че ты молчишь? Мозг! Вот ты моя тварь Ой, люблю тебя, дебилка Мозг, мозг Девушка, здравствуйте, давайте познакомимся Меня зовут Максим, что переводится неутомимый любовник А муж-кавказец переводится как перелом костей Хороший Нет! Нет! Ты куда ударил? Один здесь. Ты разговорчивый, да? Я просто подумала, у тебя там, девушка есть, нет, может пригласить тебя куда-нибудь, да? Ты такой статный. Блядь, мужики пошли не разговорчивые. Древняя Греция считался маленьким признаком знати и элиты. Так что не комплексуй, аристократ. Приветствую вас, аристократ! Присаживайтесь, ваше высочество! Вы чё, ненормальные? Братан, а ты чё с Каринкой не общаешься? Да она меня псирает вечно за спиной, блин. Да вы понимаешь, просто конченый, конченый, понимаешь? Человек просто чё! Знаешь, вот когда просто... Днищерская! Жень, я попросил тебе прислать мне денег! А ты мне что прислал? Фотку! Ты что, не открывала? Нет! Так открой! Женя, зачем ты мне прислал свой член? Да потому что хуй тебе, Карина! Хуй тебе, они деньги! Вот такой! Красавчик, а трек вышел! Молодой человек, а вы тут такой красивый стоите, не хотите зазнакомиться, а? Я не поняла! У тебя с головой все в порядке? А надо свое, знаешь, это счастье поближе держать. Понятно? Давай. Старик принцесса. Любимая, я ухожу в армию. Будешь меня ждать? Блэть. Еще и тебя. Что? Что? А давайте поиграем. Давай. Давай. Давайте в крокодила! Нет, давайте в мафию. Давайте в карты. Давайте в секс или в прятки. <связь> <связь> ну ладно, шучу, шучу, шучу, шучу. Прятки, но реально переборщил. У меня вчера парень номер попросил. Ну и что ты дала? Дала. Ну и как он? Позвонил потом? Ой, ты дура. Как он мне позвонит? У него номера моего нет. Все, Женя, я готова идти знакомиться с твоими родителями. И они сразу поймут, что я святая. Нет, Калина, они сразу поймут, что ты Прям так видно? Прям пиздец. Ведь мы... Здравствуйте, это магазин мужчин. У нас есть симпатичные, добрые... Нет, может быть, качок? Не то. Вас какая-то конкретная модель интересует? А у вас есть прям уёбок? Вот чтоб с мамой жил, не работал, вот такой. Кс... Шо, шо, я давай, давай, давай, давай, давай тебе угу. Сюда, К сожалению, всех уёбков разобрали. Это самая популярная модель. Она 100% проститутка. Да чего ты взяла? Потому что, Оля, у нее у одной из нас четырехкомнатная. комнатная в... Ты, наверное, хотел сказать квартира? Нет, Оля, я все правильно сказала.